Кафедра дефектологии и клинической психологии Института психологии и образования КФУ совместно с Фондом поддержки слепоглухих соединений проводит курсы повышения квалификации технологии психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями развития. Теоретическое обучение будет проводиться с использованием современного оборудования, а также на стажировочных и региональных инновационных площадках Республики Татарстан. В первые дни о системе воспитания и обучения дошкольников с недостатками слуха при комплексных нарушениях развития рассказала Людмила Головчиц. Сделать на доступном уровне их жизнь, скажем так, удобной для семьи, помочь семье, чтобы эти дети не были в тягость, а чтобы дети были полноценными членами этой семьи. То есть проблема вот этой социальной реабилитации, социализации выступает на первый план. Елизавета Евтефеева, Ленарда Влетяров, Универоньюс.